Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Билыч и у нас целых две посылки с Computer Universe, полученные они были с разницей где-то в неделю, но решила распаковать все вместе, потому что это детали для одного компьютера. А вот, заказал человек полностью компьютер, можно сказать, единственное, без корпуса, хотя была возможность заказать и корпус, но он решил купить его здесь. А вот Давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь внутри, немножко поговорим о комплектующих, покажу в каком состоянии все это доехало, а вот, и под конец подведем итоги, сколько ехало, как обычно, обычная сводка по посылкам. Итак, здесь у нас вот такая вот видеокарточка. Это 2060 Super, версия Gaming OC на 3 вентилятора от компании Gigabyte. В принципе, как по мне, неплохая видеокарточка. Какая-то такая темно-черно-зеленая коробка. Вот, мы на нее еще подробнее посмотрим. И в данной посылке у нас был еще процессор. был. В качестве процессора был выбран i5-9400F. Я знаю, что сейчас пойдет... Со всех клич, почему не AMD а Ryzen, какой-нибудь э, 5 2600 или 3600. Ну, не хочет человек. Не хочет, хотя, в принципе, можно было бы. Но с точки зрения производительности в играх, однофикственно. Да, конечно, Ryzen имеет свои преимущества, он несколько, э, скажем так, более перспективен. Вот. Но сейчас на текущий момент 9400 выдает намного лучший результат. А вот, По производительности в играх. Хотя где как. Где-то одно лучше, где-то другое. Зависит от того, что вы еще возьмете. У AMD-шек либо 2600, либо 3600. Вот. А, ну вот такой вот процессор. Вот он у нас красавец. Его даже немножко видно в упаковочке. А вот. Все, доехала в одной посылочке, посылка обошлась как раз в 500 евро, прошла таможенный лимит, так что все просто идеально. Так, давайте ее уберем и посмотрим на вторую. Вторая побольше, поинтересней, там много всего навалено и потяжелее. Так, давайте как-то вот так, чтобы это все... Было как-то красиво уложено, выставлено и красиво смотрелось. Так, давайте смотреть, что здесь. Большое количество упаковочной бумаги, как и обычно. Дальше материнская плата. В качестве материнки была взята Z390 Gaming X. В принципе, неплохая плата, как и все, в принципе, материнские платы по питанию гигабайта. Я имею в виду средний сегмент. То есть, те же самые ультры, elite, прошки, да и вот это, в принципе, по питанию процессора неплохо. Вот. Почему под 9400 бралась данная плата? Потому что хотели память частотой повыше, соответственно, чтобы запустилась. Вот, и также под будущий апгрейд. То есть, если вдруг человек решит проапгрейдиться там на 9700, допустим, на 9900, в принципе, тоже можно воткнуть, можно даже, я думаю, хорошо разогнать. Здесь 5 фаз с удвоителями, насколько мне помнится, для CPU плюс 2, по-моему, для а, видеопамяти. Вот, но это на вскидку точно не помню. А, давайте посмотрим, что здесь еще есть. Взяли SSD-накопитель. Немножко необычная версия, это Adata SX6000 Pro, достаточно быстрый под именно систему, 250 гигабайт, вот, то есть, в принципе, как мне кажется, неплохой выбор, то есть, именно с точки зрения, чтобы все быстренько летало, быстренько загружалась винда, мне как-то уже подноели Samsung, они, конечно, прикольные, но достаточно дорогие, вот, Наверное, самый большой их минус. Вот, данная малепуська очень интересная, как мне кажется. Будет интересно его попробовать. Надеюсь, человек мне потом расскажет свои впечатления о нем. Далее у нас здесь модуль оперативной памяти. Это самая дешевая память, которая была на тот момент. Крушал баллистик с 32 гигабайта, 3200 вот, в принципе, как по мне, неплохо. То есть, стоила она, по-моему, в районе 135, по-моему, евро. Вот, что для цены памяти на текущий момент, в принципе, неплохо. Также здесь SD-карточка. Это уже бралось под другой заказ. Скажем так, добивались остатки посылки, чем, чем можно. Также у нас здесь охлаждение. Ах, немного поздно мне приехала эта посылка, когда я уже сделал тест кулеров, потому что на вот этого малыша я бы тоже хотел посмотреть. а Вот, потому что я его часто заказывал, часто ставил, но почти не тестил. Это Sky Smugin 5, интересный кулер, как по мне. Очень маленькая высота у него, вмещается в любую почти сборку, в любой корпус. Поэтому мне кажется, что интересный и, можно сказать, в некоторых ситуациях идеальный вариант. То есть, у него симметричный дизайн трубок. Здесь можно даже показать вам, чтобы было видно. То есть, вот у него идет асимметричный дизайн трубочек, чтобы, соответственно, когда вы поставите вентилятор, он у вас не перекрывал слоты оперативной памяти. Вот. В большинстве случаев он ее как раз-таки не перекрывает. По дизайну чем-то, ну вот по системе крепежа напоминает... NRMAX, который я недавно тестил, ETS-T50, то есть тоже двуболтная система, очень, мне кажется, неплохо. Для такой маляпуськи это неплохая система крепежа, в принципе, аналог того, что ставится на более старших моделях. Давайте дальше посмотрим. Дальше у нас здесь блок питания, ну я думаю, что вы догадались, что это. Это 850 клиент, нужно было клиенту взять 750 пятьдесятку, Но поскольку надо было ждать, я решил, лучше возьму 850 пятьдесятку, 6 евро этих разницы э, возьму на свои издержки, потому что ждать неделю это еще больше потерь в деньгах, скажем так, для меня, поэтому возьму лучше 850-ку, хуже точно не будет. Хотя 750 пятьдесят тут бы полностью хватило, то есть 750 пятьдесятки, 850-ки у Сесоника. Они имеют два кабеля для питания цепу, то есть можно полностью подключить питальник, что мне нравится, потому что у нас на рынке почти не найти таких блоков. вот Либо они стоят просто бешеные деньги. Этот вот стоил 94 евро, сколько это в рублях? Ну, в районе где-то 6-7 тысяч, наверное. вот То есть, как по мне, для такого блока это очень-очень неплохо. Ну, начинка Сесоника, как обычно платформа я уже не помню либо fx либо s12 g что-то такое по моему по моему на этих все-таки fx платформа называется вот но врать не буду Ну, соответственно gold сертификат если кому-то важна электроэнергия вот давайте смотреть что здесь еще это как я понимаю жесткий диск запаковали то есть ну вы видите качество упаковки то есть Жесткий диск, отдельно упакован, ничего не трясется, повредить его, ну, мне кажется, невозможно. И здесь еще огромная кабра... корапчулина. Вот она. Это, друзья, вафельница, блин. Тоже для другого клиента. А вот, вот такая вот замечательная вафлиница. А вот, чтобы печь вафли, соответственно. Давайте сейчас посмотрим на материнскую плату, в каком она состоянии, посмотрим на видеокарточку, в принципе, расскажу немножко, как все это быстро доехало до меня, до Хабаровска. Ну что ж, друзья, поехали, начнем, наверное, с материнской платы. Как я уже сказал... Среди бюджеток неплохой вариант, то есть именно бюджеток. Эта плата стоит в Computer Universe в районе 9000 рублей, что, как по мне, для платы на Z390 это очень мало, прям дичайше мало. А вот, то есть что-то более хорошее, опять-таки, мне кажется, стоит брать у Гигабайта, потому что у него средний сегмент очень хорошо заполнен, очень интересные модели. А вот, что-то близкое по характеристикам будет стоить все-таки уже дороже. То есть, вот та же Elite, та же прошка, они стоят уже 11-12. А вот, это же у нас, скажем так, более дешевый, но, как по мне, хороший вариант. Хороший. А вот, то есть, ну, как обычно, черт откроешь. Антистатика залеплена так. Как будто в плату будет бить молния. Вот. Вот такая вот красавица. Я надеюсь, что вам хорошо видно, друзья. Насколько она прекрасна. То есть, внешний вид, в принципе, неплохой. И есть возможность для установки SSD-накопителей. И, соответственно, верхний SSD под радиатором, что нам нужно в нашем ситуации. Неплохие, в принципе, радиаторы есть Какие-никакие Как я сказал уже, количество фаз, насколько я лично помню 5 плюс 5 плюс 2 еще Но судя по количеству дросселей 12 штук, скорее всего, так оно и есть а Вот, скорее всего, так оно и есть Вот, то есть, неплохая интересная плата Тут интересно, на чем так сэкономили То есть, видно, вот, допустим, что Два, я вам сейчас покажу, два разъема под оперативную память, которые чаще всего используются. Они с таким достаточно хорошим армированием зачем-то. А вот, ну, порой, как бы, неплохо, если такое есть. Соответственно, два других, которые используются реже, уже без него. То есть, такие интересные, интересная экономия на каких-то мелочах, да? Вот, соответственно, один радиатор есть, под второй нету. Тоже, опять-таки, экономия, но экономия с умом. Скажем так, мне нравится данная плата, реально. То есть, ну, бюджетный, конечно, сегмент, но все-таки интересная. Ну, питание здесь, как вы видите, два разъема 8 плюс 4, соответственно, для чего и брался наш блок питания. Вот, давайте сейчас плату немножко отложим, положим ее пока просто в коробочку и посмотрим... На наш блок питания точнее не на наш блок питания на нашу видеокарту что я говорю так видеокарта надеюсь что нам прислали не кирпичи почта россии хотя почта россии честно вам скажу друзья стала за ближайшие сколько три года столько я именно туда хожу она стала только лучше это прям правда, это видно прям невооруженным глазом, исчезли очереди, стало все намного быстрее. Вот, конечно, есть еще порой проблемы, не во всех это, скажем так, отделениях есть, то есть в некоторых отделениях все осталось по-прежнему, и все плохо, но вот в моем все хорошо. Вот такой вот кейсик с разными инструкциями, драйверами, Атрибутика и прочее Ну, в принципе, как и всегда у гигабайтовых в коробчушках И, собственно, сама видеокарточка Давайте ее возьмем С антистатики вытащим Посмотрим Все ли с ней в порядке Бог его знает, что прислали нам немцы Хотя обычно с ними Проблем минимум Так сказать вот такая вот карточка. У меня была уже распаковка обычной 2060. В принципе, по-моему, ничем не отличается. Тоже такой же радиатор. Вот. Ну, мне лично нравится. Неплохо. За свои деньги хороший вариант. Вот. Так как сейчас-то, в принципе, ну, альтернативы какие? Зотаки С тремя вертушками. Все остальное стоит уже несколько подороже. Те же, скажем, гигабайтовские Аурусы, и те же еще На и trio там или еще какие-то модели то есть у них охлаждение конечно получше но они стоят и подороже друзья вот для бюджетной такой сборочки 70 тысяч сейчас это не так-то уж и много поверьте мне а вот как мне кажется очень даже неплохо вот вот как-то так, друзья. Доехало все это быстро. Вторая посылка вообще меньше, чем за 13 дней. Где-то... Куда? Меньше, чем за 12 дней. То есть, я ее заказал, насколько мне помнится, то ли 2-го, то ли 3-го числа. А уже 12-го она была в Хабаровске. То есть, даже меньше 10 дней она добиралась. А вот первая, кстати, ехала ну, где-то до 2 недельки. Где-то 12-13 дней. Ну, видимо, как повезет. Вообще, вся посылка была в мешке кипрус то есть какой-то почтой кипра я не знаю или просто мешок такой попался ну в общем интересно на самом деле интересно а вот как осуществляется все это дело точно вам не расскажу вот такая вот посылочка если соответственно вам что-то нужно с Computer universe то ссылка на магазин будет в описании там же вы найдете код на 5 евро скидки заказывайте, если вам нужно что-то маленькое, то можете обращаться ко мне, в принципе, могу заказать как часть из посылки. Вот, всем еще раз спасибо за внимание, с вами, как всегда, был Белыч, всем удачи и до новых встреч, дорогие друзья!